Стив. Привет, Стив. Давай дружить? Нет. Ну почему? Я же хороший. Ну пожалуйста. Нет. Позязя. Нет. Ну скажи, почему? Потому что ты будешь взрываться и ломать мой дом. Ты ужасный моб. О нет, не надо.